Я Худышкина Алена Александровна, проживающая по адресу Льва Толстого, 18, квартира 12. С 2014 года мы живем в этом доме. Все жильцы выехали уже давно, где-то полгода мы живем с семьей одни. Так, я обратилась к Терещенко. Меня на следующий день вызвали в районную администрацию. Предложили временное жилье, от которого я отказалась. Потом мне дали другой вариант. То есть предложили квартиру на Льва Толстого 5. Деньги в бюджете есть, но они ждут соглашения, чтобы купи купить эту квартиру. Ну, то есть это тоже неизвестно, как. В этом доме мы остались с семьей одни. Ну, вот видите, весь первый этаж разгромленный. Подъезд у нас не закрывается. Вот взламывают двери, ручки. Здесь бомжатник. Тут собираются вот в этой квартире, где выломали двери, собираются и бомжи, и дети, и кого только здесь нет нарушают рвут ломают ручки откручивают розетки вот лазят по счетчикам вот свет здесь есть в квартирах ходим проверяем отключаем Подъезд у нас не закрывается. Вот на ночь мы закрываемся палкой. Вот так вот закрываем ее и начуем.